Привет, любители психологии! Добро пожаловать на наш канал! Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным? Возможно, вы ничего не можете поделать и чувствуете надвигающуюся депрессию. Темные мысли проникают в ваш разум, меняя то, как вы воспринимаете жизнь и в конечном счете себя. У вас когда-нибудь были такие мысли, как «я никто», «я ничто», «я одинок», «моя жизнь закончена»? Хотя это может показаться банальным, ваша жизнь еще не закончена, и в ней есть что-то, ради чего стоит жить. Мы можем заблудиться в своих мыслях. Питая себя темными мыслями и жестокими оскорблениями, но не теряй надежду, мы можем переписать эти мысли и наше будущее, чтобы помочь вам сделать шаг назад и вспомнить, что в жизни есть то, ради чего стоит жизнь, мы сделали это видео. Вот шесть вещей, которые нужно помнить, когда вы чувствуете, что ваша жизнь закончена. Во-первых, помните, что жизнь не всегда счастлива, не все время. Мы часто можем заблудиться в идее, что мы должны быть счастливы. Мы смотрим на других и идеализируем их жизнь. Мы смотрим на дом наших соседей. Их дом такой большой, у них так много всего есть. И мы смотрим на наших сверстников. Они так далеко ушли вперед, у них так много друзей, они должны быть счастливы. И хотя мы можем жить, казалось бы, счастливой жизнью, большая часть нашей жизни проходит в нейтральных условиях. Мы не созданы для того, чтобы жить в постоянном статичном состоянии радости. Ибо если бы мы были постоянно счастливы, счастья бы не было. Счастье стало бы нормальным, обыденным. Это то, к чему мы бы привыкли. Это правда, что люди могут прожить свою жизнь счастливо и не осознавать этого. Мы как люди созданы для того, чтобы смотреть на вещи с негативной стороны. Мы просто так устроены. В психологии общепризнано, что человеческий мозг имеет негативный уклон. Исследования мозговой активности показали, что мозг активнее реагирует на негативное изображение, чем на позитивное или нейтральное. Общая идея заключается в том, что наш мозг эволюционировал как бы для того, чтобы защитить нас от опасности. Как эволюционирующие люди, мы должны были сосредоточиться на опасностях, которые могут причинить нам вред. Они а на положительных моментах в нашей жизни, чтобы выжить. Поэтому, когда вы обнаруживаете, что чувствуете себя несчастным, постоянно сравниваете свою жизнь с другими, размышляете о заботах, расстраиваетесь, не расстраивайтесь, потому что вы считаете, что жизнь должна быть вечеринкой. Признайте, что эти негативные мысли являются нормальными. Будьте наблюдателем своей жизни, знайте свои пределы и знайте, что нет такой вещи, как всегда, быть счастливым. Счастье это мгновение, причем мимолетное. Потому что если бы это продолжалось еще немного, мы бы вообще забыли, что мы были счастливы. Это чувство просто стало бы нейтральным. Тогда мы не смогли бы его оценить. Во-вторых, все в жизни обязательно пройдет. Хотя может показаться, что это чувство никогда не исчезнет. Вы должны признать, что есть и другие чувства, которые можно испытать. Они где-то там, мы просто должны их найти. Возможно, вы только что потеряли любимую работу. Или может быть вы оплакиваете потерю любимого человека. Возможно, вы страдаете психическим заболеванием, хотя может показаться, что боль от этих переживаний неумолима. Независимо от того, как сильно вы с ней боретесь, жизнь всегда меняется. Мы всегда растем как люди, а события и обстоятельства могут и будут меняться. Все проходит со временем, и надежда есть. Если вам нужна неделя, день, час, минута, дайте своему сердцу время, необходимое для исцеления. В тот час, или в тот месяц, или в тот год. Что бы это ни было, однажды ты проснешься с восходом солнца и почувствуешь себя лучше. В-третьих, признайте хорошее в своей жизни. Нам всем есть за что быть благодарными. Но мы не всегда умеем это признавать. Иногда, когда наши мысли так сосредоточены на негативе, на допущенной нами ошибке или проваленной задаче, мы можем забыть о положительных моментах. Сейчас может быть очень трудно тем, кто всегда смотрит на светлую сторону. Не жди от себя этого. Как я уже упоминала ранее, человеческий мозг склонен к негативу, признайте это. Но тогда просто взгляните на то, что делает вашу жизнь стоящей того, чтобы жить. Делай из этого что-то вроде игры. Если у вас есть добрые и любящие родители или друзья, найдите минутку, чтобы почувствовать благодарность. Если вы достигли чего-то великого в прошлом, признайте это и искренне похлопайте себя по спине. Если вы преодолели огромную работу, испытываете гордость, признание того, что есть хорошего в нашей жизни, может помочь нам увидеть, что оно перевешивает плохое. Если мы уделим хорошему внимание и любовь, которых они заслуживают, тогда мы сможем увидеть то, что сделает нашу жизнь стоящей того, чтобы жить. Четвертый номер. Напиши свою собственную историю. Все мы можем так погрязнуть в своих разочарованиях, что забываем, что можем измениться. Может быть, ты стал не тем человеком, которым хотел стать. Но сначала поймите, что может быть это не так уж и плохо. Нужно ли вам быть тем, кем вы всегда себя представляли, чтобы прожить плодотворную, счастливую жизнь? Вы можете стать кем-то другим, кем угодно другим. Возможности безграничны. Я имею в виду, вы все равно останетесь собой. Не надейтесь стать королем Франции. Шансы, на самом деле, не в вашу пользу для этого. Но сохраняйте суть того, кто вы есть не чувствуете, что вам нужно меняться, но знайте, что все мы совершаем ошибки и всегда можем учиться на них. При достаточной практике можно выработать привычки, навыкам можно научиться, и вы сможете стать лучшей версией себя. Перемены возможны, мы просто должны продолжать стремиться к ним. Номер пять. Ваш разум может лгать и лучше всего знает, как убедить вас. Мы действительно сами себе злейшие враги. Наш разум может лгать нам. Мы говорим себе грубые вещи и жестокую критику. Мы размышляем о том, что идет не так в нашей жизни и над тем, что пошло правильно. Мы лучше всех умеем лгать самим себе. Может быть, вы почувствовали это. Резкие слова и критика задели вас. Они находят путь глубоко в ваше сердце, пытаясь проникнуть в вашу неуверенность. Как будто кричишь безжалостным голосом, который ты находишь своим собственным. Вы можете думать, что вы ничего не стоите, что вы, несомненно, потерпели неудачу, что вам никогда не станет лучше, но это ложь и мы можем посмотреть на других непредвзятыми глазами и понять, что они судят себя слишком строго. Так что, может быть, нам стоит попытаться сделать то же самое для себя. Осознайте, в каких бы обстоятельствах вы ни находились. Что бы с вами ни случилось, это не отражение вашей самооценки. Вы не высечены на камне, мы можем измениться, мы можем расти, и наша самокритика часто бывает слишком резкой. Номер 6. Есть или может быть кто-то, кто любит тебя? Некоторые из нас слепы к огромному количеству поддержки, которая существует для нас. Нам просто нужно дать шанс другим открыться. Есть кто-то, кто любит тебя. Может быть, в этот момент в вашей жизни вы чувствуете себя одиноким. Но чувствовать себя одиноким – это не повод сдаваться. Многие люди часто сожалели о своих попытках самоубийства, как только они их совершали. И многие пошли дальше, чтобы построить осмысленную жизнь и любовные отношения. Хотя может показаться, что вы целую вечность ждали и пытались найти кого-то, кто понимает вас и любит. Не сдавайтесь, они могут быть прямо за углом. Вы могли бы однажды найти кого-то, кто построил бы жизнь с вами, как с партнером, другом, семьей. Страсть может даже стать любовью всей вашей жизни. И если вы дадите себе достаточно любви, Одним из ваших лучших союзников и друзей можете стать вы. Это должны быть вы. И постарайся подарить себе любовь, которую заслуживает лучший из друзей. Если вы не сдадитесь и вместо этого дадите своей жизни шанс на борьбу, которого она заслуживает, вы сможете взрастить светлую мысль о том, что ваша жизнь стоит того, чтобы жить. И скоро вы поймаете себя на том, что думаете «Я – это я». «Я могу быть кем угодно, кем захочу. Я не одинок. Для каждого «я» может быть «мы». Моя жизнь еще не закончена, ибо завтрашний день может стать моим новым началом. Итак, помогло ли вам какое-либо из этих напоминаний? И если да, дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписаться и поделиться этим видео с тем, кому оно может помочь. Как всегда, спасибо, что посмотрели.